Приобрел на днях вот такую видеокарту. Ну как на днях. недели две... На... Нет, до Нового года. Уже. Да. До Нового года я приобретал ее. Я... Ставил я, значит, на компьютер а на Linux. Были некоторые проблемы. Сейчас я их покажу, как они решаются. Ну, как видите, джипорт 10.30. Кстати, и обработка видео стала лучше. Ну и, соответственно... Играть стало лучше, Майнкрафт где-то играет. Вот такая вот красота, стоит она, конечно, Для меня это заобычно, 6300, но решил побаловать себя, детей и подарить. Ну вот, купила значит, такую карту. Ставил, Систему переустановил. Да, мне пришлось установить систему не только из-за этого. И у меня стали возникать глюки. Обрабатываю видео. Видео в Обрабатывает, что зависает. Еще что-нибудь. Давай, ушел Набрать. Драйвера. У меня кстати Linux. Minus 19. Менежир драйверов. Сейчас он найдет. Ну так он я обычно не балую из рабочих стола. Но вот тут стояла галочка свободный. Вот где я где курсором вожу. Естественно, вот этот свободный, он какой-то очень глючен. Несколько раз я мучился, мучился. Потом решил, думаю, посмотрю, я в драйверах, о, точно, поставил рекомендованный, прекрасно работает, все летает, все замечательно, игры идут, видео обрабатывается. Кстати, у меня еще здесь вот этот жесткий диск и вот этот два, это сто двадцать они SSD твердотельные тоже загружается система буквально там секунд 5-10 плюс я еще сделал у меня 8 гигабайтов оперативки Своп раздел на 2 гектара я его расширил там специальная есть утилита если кому будет интересно вот пишите она расширяет не просто расширяет раздел, а делает своп файл как в windows расширяется он до вот у меня до 12 гигабайт было в один раз вот по потребности когда занимает память забита она да, уже очень там все фотографии обрабатываю, видео, представляю тут на 98% забита на 100% нельзя забивать там, кстати, в этой утилите с опуской можно регулировать подкачка забивается компьютер начинает тарахтеть вот, а когда телеты пользуются здесь расширяется раздел или как называется файл да. у меня примерно раз 12 гигабайтов было и так как все это расположено на твердотельном жестком диске все это тоже работает моментально может чуть помедленнее чем память конечно, но все равно глюков никаких незаметно Ничего не трещит. Все. Вот. То, что я хотел сегодня показать. Все. Всем поставим лайки, подписываемся. Ну или дизлайки, если не понравилось. Пишите комментарии. Я про, про Linux могу много чего рассказывать. Вот. Так как пользуюсь я им уже больше 10 лет. Что, если возникают вопросы, особенно с Ubuntu версиями. То, что остальные как-то я уставил, ну, но они так не глянулись мне. К тому же это было еще в середине 2000 х Тогда все еще было тоже еще такое. Такая цепучая, не особо стабильная Вот, вот. Все. Подписывайтесь, я не подписался. у меня обзоры. Ну, Точнее, распаковки. Обзор обещал, и обзоры вещей, там эти шесть вам но жил такое видео. В чем бы не.